Привет! Очень часто тему, как проходить собеседование, рассматривают с такого ракурса, как произвести впечатление, как показать себя наилучшим образом. И в этом контексте даются советы. Это, безусловно, хорошо. Но в этом видео я хочу больше сделать акцент на другое. Я хочу посмотреть на то, что на самом деле мы выбираем и нас выбирают. И вот посмотреть не только как себя показать, но и как выбрать работодателя, как его оценить, на что нужно обратить внимание. Вот об этом Подробно. Далее. Я начну со своей истории. Я проходила собеседование, чтобы работать волонтером на Евро 2012. Чемпионат Европы по футболу, напомню, проходил в Украине и польша было две принимающие страны. И вот интервьюер меня там про разное спрашивал, и тут она задает вопрос. Но ну, вы же футбол, наверное, любите? На что я честно отвечаю, нет, я футбол не люблю. Если я иду на стадион смотреть футбол, либо там смотрю его по телевизору, то это больше про общение с друзьями, тусовка с друзьями, а как бы сам футбол это немножко второстепенное. Тогда она задает логичный вопрос, а зачем тогда мне сюда идти работать волонтером на Евро-2012? И тут я опять же отвечаю достаточно честно, что для меня это возможность посмотреть, как организован такой проект, как чемпионат Европы, по футболу вот изнутри это возможность получить опыт возможность присоединиться к международной команде кроме того офис уфа он находится в швейцарии я очень люблю как швейцарцы умеют все идеально организовать и вот это тоже возможность посмотреть как они умеют работать получить опять же опыт ну и конечно это возможность сделать вклад вот в такое уникальное событие для украины как евро 2012 ну, меня выслушали, и вот после собеседования у меня было очень странное ощущение. Я решила, что я бы провалила, потому что идти на Евро-2012 работать и при этом сказать, что ты не любишь футбол, ну, наверное, это, мягко говоря, странно. Но после того, как мне сообщили, что меня приняли, и после того, как я уже стала проходить тренинги для волонтеров, я поняла, что я сказала на самом деле все правильно, потому что на каждом тренинге по несколько раз нам повторяли, вы здесь для того, чтобы работать. Футбол вы, скорее всего, не увидите. Вы будете работать в разных местах. И не факт, что ваша смена, она будет на стадионе. Ситуации будут самые разные. Но все на самом деле было не так строго. Футбол мы видели, это было очень веселое такое фановое время. Но тем не менее, что проходило на собеседовании? Там выявляли вот этих вот заядлых фанов и вот эту категорию ее э, исключали в, э, в первую очередь то есть это те люди которых очень очень мало шансов пройти собеседование потому что нужны были люди которые будут работать поэтому очень важно на собеседовании все-таки быть самим собой не нужно сильно уж стараться кого-то из себя изображать играть какую-то чужую игру и в этом контексте первая и одна из самых важных рекомендаций это то, что я делаю там, перед важными встречами, переговорами, перед собеседованиями, особенно если это собеседование в какую-то известную, крутую компанию, там, где известный бренд и так далее. Это нужно снизить важность, потому что если для нас что-то очень сильно важно, то мы начинаем излишне об этом думать, себя как-то накручивать, фантазировать, что-то придумывать. И в этом контексте появляется какой-то стресс тревожность и так далее но это все нам не поможет это наоборот это будет только мешать так вот как снизить важность чтобы снизить важность нужно проиграть самый худший сценарий мы берем и представляем предположим мы пошли и собеседование завалили все вот собеседованием мы провалили что здесь случится самое страшное что произошло но на самом деле нам это неприятно, но вот ничего катастрофического в этом нет, потому что на самом деле мы же даже не знаем, а что лучше для нас. И вот когда мы проигрываем самый такой страшный для нас сценарий, самый плохой сценарий и смотрим, что там на самом деле ничего такого катастрофического нету, мы в какой-то степени успокаиваемся. И в этом состоянии, не расслабленном, а таком собранном, но при этом спокойном, у нас больше шансов действительно пройти собеседование хорошо и показать себя с лучшей стороны. И дальше вспоминаем, что мы выбираем и нас выбирают. И вот здесь я хочу больше сделать акцент на то, что на самом-то деле мы выбираем. Наша задача оценить работодателя. Наша задача найти работу, то место работы, где нам будет комфортно, чтобы не тратить свое время и свою жизнь на то, что нам не подходит, на то, что не наше. Поэтому перед собеседованием, особенно если мы идем на там, вакансию маркетолог, либо все, что с этим связано, мы обязательно смотрим на все что нам доступно внешне чтобы изучить что это за компания естественно мы изучаем сайт компании то есть какой это сайт вот что там с новостями регулярно нерегулярно что-то обновляется публикуется если умеете проверяйте вот внешними сервисами там например по seo параметрам попробуйте оценить трафик на сайт какие-то другие seo параметры если вы это умеете делать то есть все что можно посмотрите на качество сайта с вам скорее всего с этим придется работать дальше суть сети то же самое постинг регулярно нерегулярно если контент стратегия это обычно сразу видно что постит компания Потом дальше смотрим все, что вот внешне, как компания себя проявляет. Возможно, она там участвует в выставках, каких-то конференциях. То есть все, что нам доступно. И вот уже анализ этой информации может дать очень много. И исходя вот из того, что мы проанализируем, мы вообще можем сделать вывод, что мы туда даже на собеседование идти не хотим. Нам эта компания не подходит. Или наоборот, это может помочь подготовиться к собеседованию. Вот мы можем понять, о чем нас могут спросить. Какие свои кейсы можно подготовить чтобы быть готовым это презентовать, вот как-то красиво, ярко и так далее. Также мы можем, возможно, имеем возможность, вот такой анализ дает возможность себя оценить, насколько мы готовы к такому проекту, насколько мы его потянем. Вот это мы все анализируем и, соответственно, делаем выводы. Следующее, отдельно хочу подчеркнуть, мы обязательно читаем отзывы о компании, все, какие найдем, и клиентов, и бывших сотрудников и так далее. Негативные отзывы не игнорируем, просто пока принимаем во внимание. То есть не факт, что это реальность, может быть кто-то специально что-то написал, но когда вот будет уже собрана вся информация, мы будем делать выводы, это может пригодиться. Следующее, очень тоже важно, когда вы приходите на собеседование, не забывайте обратить внимание на офис, и посмотреть вот все, что вы будете видеть. Это очень важно оценить, потому что, например, если вы уже видите сразу, что сотрудники сидят друг у друга на голове, то просто понимайте, что вас, скорее всего, посадят в какое-то такое же пространство, и вам придется вот в это пространство приходить каждый день. То есть понятно, что не нужно там перегибать как-то сильно по планку по поводу условий работы, но так или иначе они должны быть минимально комфортные. Поэтому если вы уже видите что-то такое, то делайте вывод, подходит вам это или не подходит. Следующий момент, вот с кем мы собеседуем, кто проводит собеседование, если это HR или менеджер по персоналу, то это одно дело, это скорее всего какой-то первый этап собеседования, то есть такой предварительный отбор. И скорее всего HR не получится задать конкретные вопросы, то что касается вашей работы, он скорее всего не в курсе этого. Но если, вы, если собеседование проводит там, человек и есть предположение, что это ваш непосредственный руководитель, вот здесь очень важно отследить свои первые ощущения, что вы почувствовали, когда увидели этого человека, когда только начали общаться. Если у вас какие-то нейтральные ощущения, это хорошо, но если вы сразу чувствуете какое-то напряжение, вам некомфортно, вас что-то напрягает, обращайте на это внимание. Скорее всего, это вот такой вот звоночек, что это не ваше, что вам с этим человеком будет потом тяжело работать еще очень важно выяснить в ходе собеседования а почему уволился предыдущий сотрудник точнее здесь может быть три скажем так ситуации первое маркетинга до этого не было вообще то есть придется начинать с нуля поэтому как бы делайте выводы подходит вам это или нет второе это какое-то расширение штата либо сотрудника куда-то перевели это второй вариант и третий сотрудник уволился то есть вам скорее всего не скажут реальных причин почему уволился сотрудник но тем не не менее можно попробовать задать наводящие вопросы типа вот если взять текущую деятельность маркетинга вот что бы вы хотели улучшить и вам тогда скажут вот, какие-то такие сферы какие-то моменты которыми недовольны и вы уже тогда можете делать выводы что же предыдущий сотрудник делал не так и какие к нему были претензии может кстати и про сотрудника в таком контексте вам что то расскажут очень важно на собеседовании задать вопрос относительно бюджета на маркетинг, есть ли он вообще и как он планируется и в этом контексте выяснить ожидания, какие ожидания вот к маркетингу предъявляются. Потому что компании все разные, работодатели все разные и запросто может быть история, что работодатель очень смутно понимает, что такое маркетинг и может сказать вот там у нас есть 100 долларов, в которые мы готовы инвестировать вот 100 долларов в месяц и ждем, что вы поднимете объем два раза. Вот завышенные ожидания нужно обязательно выявлять в ходе собеседований и делать выводы, насколько вообще это вам подходит теперь очень важный момент будьте готовы к тому что на собеседовании на самом деле могут удивиться а почему вы вообще задаете вопросы потому что не все работодатели еще понимают что вот это процесс когда мы выбираем и нас выбирают и это процесс двухсторонний то есть мы оцениваем и нас оценивают поэтому будьте готовы к тому что ваши вопросы могут удивлять Понятно, что не нужно вот ставить планку, что найти идеальную работу. Но вот в этом процессе нужно все-таки постараться определить для себя золотую середину или вот ценности, через которые вы не перешагиваете. То есть если вам, например, на собеседовании прямо говорят, что придется часто задерживаться, что у нас тут постоянный аврал, нужно быть стрессоустойчивым и так далее, подумайте, а нужно ли вам это? И если у компании так организованы бизнес-процессы, то какой опыт вы из этого получите? И вот work-life balance, то есть баланс жизни и работы, это очень важно. Его нужно пытаться все-таки сохранить. Иногда очень сложно принять, что все, что не делается, это все к лучшему, к лучшему для нас. И поэтому, вот, когда мы проваливаем собеседование, нас не берут на работу, мы расстраиваемся. Но это на самом деле зря, потому что вот все, что не делается, все к лучшему. И всегда процесс к успеху, он лежит через какие-то неудачи. Будут какие-то двери закрыты, их будет несколько, и только потом будут какие-то открытые двери. Вот с этим нужно смириться, и к этому нужно просто быть готовым. Мы не зацикливаемся, а просто продолжаем поиски продолжаем идти дальше еще один момент если нас куда-то не взяли то не факт что эта история вообще про нас вот моя мой случай жизни я проходила собеседование я точно знала что я понравилась я точно была уверена что меня возьмут и в последний момент мне отказали я очень расстроилась я думала: ну что ж такое я очень хотела в этой компании работать думала ну где же я прокололась что же я делала сделала не так и через год я встретила случайно сотрудника этой компании, он мне объяснил, что тогда просто взяли какого-то родственника. Короче, родственника, которого нужно было просто взять на работу. И история была вообще не про меня. То есть я была ни при чем, и со мной все было в порядке. Поэтому ситуации бывают разные. Бывает какая-то правда какая-то, которая от нас скрыта. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Поделитесь в комментариях, были ли вам эти советы полезны. Ставьте лайк. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!